Всем приветик! Вот сегодня у нас 17 февраля. Вот моя роза. Здесь вот температура 19 градусов. Ну вот пока я здесь, а так 10 градусов на 14 опускается. Вот розочки мои растут почему получилось так что они в феврале у меня начали расти Не хочу вам по этому поводу рассказать вот допустим 118 рублей роза плетистая айсберг также роза чайная гибридная дорис тиссерман насколько красивые они и флорибунда Нина Вейбу Тоже такая вот. Типа махровенькая. И розы чайная гибридная Мадонна. Вот четыре розы. Вот они. Все четыре розы. Цену вы видели. 118 рублей. Сами понимаете, что за это за эти деньги роза в нужное время не купишь поэтому пришлось купить вот в таких вот квадратных горшочках вот такие горшочки квадратные завернутые там корневая система в принципе головы, кусок глины или что-то типа этого и сильно сильно перемотано все залито воском точнее парафином и вот это вот дело все продает но ну, так как такие суммы за роза то в принципе решил это дело прикупить ну и стала проблема так как выбирал то я уже чтобы сто процентов были схожие, то есть с проклюнутыми небольшими почками, ну типа вот так вот, как вот здесь, да, то помню то, что я как-то давно брал такие же розы и не смог сохранить их. Потом у меня было тоже печальный опыт с такими розами я взял розу специально выбирал без почек пророшек все там это а она оказалась засушена хотя брал ее уже в принципе можно было высаживать на улице все все как положено но она засушенная оказалась и вот результат всех этих мотарств решил попробовать по по другому методу пойти взял хорошей земли с биогумусом взял большие горшки вот эти горшки в принципе какие от рост, какие от винограда наверно литров 5 наверно горшочки как раз я все это дело посадил полил их эпином, для а, сначала замочил их в эпине, потом посадил и пролил этим же раствором эпина. все это дело. но ну, чтобы корни лучше пошли, чуть-чуть обрезал, ну совсем очень маленькую часть обрезал, посадил. вот это у меня уже третья неделя, они а не за три недели всего лишь дали такой прирост в принципе первую неделю вообще не... а оборвал первую неделю все проросшие ветки все это дело оборвал и оставил здесь было 14 градусов грубо говоря 5 дней 14 градусов 3 дня градусов 18 20 у меня получается вот они как раз за это время и начинают это вырастать быстренько там как в интернете говорили нужно поставить холодное место и плохо освещенное место начал стая это поставил в принципе вот у меня северная сторона это в котельной северная сторона начали расти просто начал как, как бы вытягиваться подумал подумал и решил все-таки на свой страх и риск подключить диодные лампы специально для рассады купленные вот они красавица у меня вот были две вот таких вот маленьких 6 ватных и вот это вот 11 ватная лампочка это я вот сейчас добавил потому что тоже что-то они в принципе-то тянутся тянутся но такие-то веточки все-таки в принципе не длинные но уже толстые не вытягиваются так вот что тонкая ветка и много-много листьев посмотрим что из этого выйдет думаю что корневая система должна успевать расти потому что ну там хоть какие-то корни были в принципе были и маленькие и беленькие корешки которые питаются плюс обработка вопени туда и сюда в горшках все-таки 5 литров довольно-таки много ну надеюсь что розы вырастут Правда не уверен, но постараюсь это дело проверить. Ну, здесь четыре розы по цене, грубо говоря, одной розы. Так что из четырех, надеюсь, что-то выживет. Хотя, судя по состоянию листвы, веток и всему остальному, в принципе, розы себя неплохо чувствуют значит питательные вещества к ним поступают также влага поступает. Думаю корни они нарастят, потому что по идее без листвы питание у, у дерева не бывает. Не знаю насколько это относится к розам, но надеюсь что то же самое, потому что листва появится и все будет, корни начнут влагу тянуть. Ну вот будем посмотреть что из этого выйдет потому что тоже покупала в таких же пакетиках розы оставлял в прохладном месте в темном толку не получилось все погибло так что с такими пакетиками конечно нужно быть очень очень осторожны заманчивая цена но вот время конечно продажи этих рост совсем не подходящее но ну, будем надеяться что все у меня получится ну вообще то хочется чтобы все получилось потому что вот какие листочки крупненькие Здесь у меня вот так вот получается Зари вот такое. Для них это солнечный, яркий солнечный свет. Надеюсь, что все у меня выгорит. Я не потеряю эти розы, но по крайней мере уже буду знать. Так что, кому интересно, следите за следующими выпусками про розы. Насколько это дело? Выгорело у меня. И что получится? Ну, хотя бы к концу апреля, начало мая, когда их можно будет высадить на улицу. Обещают в этом году нам весну ранее, так что будем надеяться: все, всем спасибо за внимание. До скорых встреч!